Как пить сиалон-микс так, чтобы вкус не был неприятен? Потому что есть люди, которым вкус этот не нравится. Ну, один на 10 примерно жалуется на то, что невкусно. Он не должен быть вкусным, иначе вы будете кушать столько, сколько можно, как эта девочка, которая говорит, я ем таблетки от похудения, и сколько, говорит, ну, пока не наемся. Так вот, чтобы не пока не наесться, он, у него есть довольно-таки специфический вкус, и этот вкус можно поменять. Если он не нравится. Я покажу сегодня три способа, как это сделать. Первый способ. Можно добавить, вот в таком шейкере я развожу, очень рекомендую, кстати, шейкер купить себе, потому что разводится очень хорошо и пьется легче. Добавить половину воды, половину апельсинового сока. То есть два апельсина, выдавить соковыжималки и пополам размешать с водой и добавить салон микс. Вкус меняется и становится пить нормально. Это первый способ. Второй способ, тот, который делаю я. Я сел микс. Высыпаю. Мне тоже вкус не, не так, чтобы очень нравился. Но, в принципе, я могу его пить, ничем, ничем не смешивая. Но есть еще один... Хороший продукт, это спирулина. Вкус, который мне тоже не очень нравится. Но вот удивительная вещь. Если их смешать, эти два вкуса, пружинка, чем хороший шекер, пружинка все размешивает. Если эти два вкуса смешать, то вкус получается вполне приемлемый. И никакого, никакого неприятного осадка нету. Потому что часто люди говорят, после этого такой неприятный осадок. Получается. Я расскажу, как из от этого осадка избавиться. Вот. Получается такой красивый зеленый напиток, который пьешь с удовольствием. И никакого неприятного осадка. Сейчас я допью. Третий способ, я обещал три способа, включаем фантазию. У нас в компании есть очень много продуктов с разными вкусами. Например, кальций, утро, со вкусом лимона, оранж, со вкусом апельсина, магний, со вкусом клубники. Экспериментируем, добавляем один или два, или оба. Вот Утром можно кальций или оранж, вечером оранж и магний добавить, и вкус будет меняться, и можно подобрать вкус. Как избавиться от э, неприятного осадка, если он у вас есть? Очень хорошо рыбий жир можно добавлять. У нас есть рыбий жир, который э, с витамином D. Он хор очень хорошо убирает вкус и остается приятный осадок. Или то, что я делаю. Алоэ, гель, один глоток. А, надо говорить, да? Один глоток держим долго во рту, и этот вкус совершенно убирается. Ну и последний вопрос, который обычно задают по сиалон-миксу. Что делать, если 2-3 дня нет стула? Во-первых, это нормально. Организм перестраивается, ничего страшного, стул будет. Но если дольше, или вы боитесь, то в принципе есть безопасное средство, как это ускорить. Это гель. Одну столовую ложку после каждого сиалон-микса. И будет стул замечательный, и будет все выходить. Вот такие вот три хитрости по приему вот этого замечательного продукта Сиалон Микса. Добавлю, очень важно э, пить его 4 дня вместо еды. Конечно, есть люди, которые боятся очень голода. но ну, тогда можно пить каждый вечер, э, заменяя э, ужин этим коктейлем. Но лучше для очистки кишечника именно 4 дня вместо еды. Пейте с комфортом, чтобы очистка доставляла удовольствие. С вами был Александр Волин.